Сегодняшняя тема наших выводов и обобщений ⁇ это аутизм. Это относится к заболеваниям психической сферы, психоэмоциональной сферы, не столько даже умственной деятельности, сколько психоэмоциональной. Давайте мы начнем немножко издалека. С чего все начинается? Во-первых, на все, чтобы человек не делал внешне, как бы он себя внешне не проявлял, в чем бы он себя не проявлял, у него на это, на все должен быть энергоресурс. Силы есть или нет? Так вот, в распределении энергоресурсов самое первое куда весь ресурс, вернее, куда ресурс организм распределяет в первую очередь, это на системы жизнеобеспечения. Если у него на системы жизнеобеспечения ресурса хватает и еще остается, он будет себя проявлять в определенной двигательной активности. Это второе, то есть он Сначала должен быть живой, системы жизнеобеспечения должны как-то функционировать, хорошо или плохо. Если хорошо, значит, он будет двигательно активный. Если он будет двигательно активный, следующее, и у него еще остались силы и энергии, это все пойдет на умственную деятельность. И последнее, куда он будет силы тратить, это на психоэмоциональную активность, на контакт с окружающим миром, с окружающей действительностью. Он будет выражать свое отношение. Теперь энергоресурс начинает падать. Что в первую очередь отключится? Именно последняя, вот эта психоэмоциональная сфера. И человек начинает быть не такой контактный, не такой активный, не такой жизнерадостный и восприимчивый всего окружающего, то, что вызывает в него, вытаскивает из него его ответную реакцию. Ну, так вот, дети-аутисты – это те дети, которых сил на эмоциональную сферу, на эмоциональное мировосприятие и ответную реакцию на какие-то раздражители нету. Поэтому мы-то хотим, чтобы он радовался жизни, а он не радуется. Мы хотим, чтобы он с нами контактировал, играл, веселился, а он этого не может. Сил нет у него. И мы должны понимать, что первое проявление дефицита энергоресурса ⁇ это затухание психоэмоциональной сферы. Где мы это еще видим? Мы это видим у пожилых людей. Они тоже начинают быть психоэмоциональные, более скупые, более ограниченные, а если мы их начинаем тормошить и вытаскивать, то они могут давать какие-то негативные реакции и все остальное. Но там это старики, а здесь это дети, и как бы мы же это не связываем одно с другим, но на самом деле это так. Человек голодный, день два три не ест весь и свой. будет он психоэмоционально активен? Нет, сил нет. Почему? Да просто не накормили его. Накормите, дайте ему выспаться, и он будет активный. А здесь вроде и кормят хорошо, вроде и выспался, как-то выспался, а сил-то нет. И мы мы не понимаем, а что же с ним происходит? И мы его начинаем тормошить а он у нас не выдает тот фонтан эмоций и чувств, которые мы от него хотим. Так вот это и есть аутизм. Как мы его дальше рассмотрим, куда, в какую его классификацию загоним. И если у нас нет методик, как ему этот энергоресурс вбросить, добавить, дайте ему энергоресурс дополнительный, чтобы больше было, чем у него есть. И поверьте меня, он начнет сначала тихонько, потом больше-больше начнет разгоняться, вы даете, а он уже будет вот вам отвечать. Поэтому все методики восстановительного лечения детей с аутизмом, они начинаются с того, что мы должны этот энергоресурс ему дать, откуда-то взять, как-то в нем его взрастить, как-то его напитать, как хотите. Но это не будет ответ пусть больше спит, не получится, пусть больше ест, не получится. И это некие методики и техники, которые специально были разработаны для того, чтобы вот эти дети, их можно было дальше доразвить, доразвить, доразвить, Понятно, что мы у этих аутистов будем видеть и другие отклонения. Мы будем видеть соединительную дисплазию, то есть недоразвитие соединительной ткани. Что такое недоразвитие соединительной ткани? Это недоразвитие внутренней среды жизнеобеспечения, полностью внутренней. Но нас-то не это интересует, мы это же не умеем еще и смотреть. А мы видим, нас родители, нас обыватели, нас тем более, что этими пациентами занимаются психологи, они ищут ключ, а как же его взбодрить, а как же его расшевелить, а нам надо, чтобы он вот эти когнитивные функции у нас неким образом проявлять. И на самом деле мы его начинаем тормошить, а он еще больше начинает замыкаться. Мы из него последнее вытаскиваем, а вытаскиваем откуда? Из двигательной активности какой-то, а и так ее мало. Мы вытаскиваем этот ресурс, пытаемся вытащить из систем жизнеобеспечения, а там и так все на пределе. Родители, Родители психологи, все кто угодно. И вот, <coughs> а чаще всего эти дети еще где-то чуть-чуть себя проявили и потухли. И вот, а у нас же урок, в школе или урок где-то в детском саду, допустим, урок 30 минут, а он, внимание, держит 5-10 минут, и все, а потом он потух. А он потух, а все остальные, эта группа, оставшиеся там 20-30 минут еще занимались. На следующий день все повторится, опять он через 5 минут потух, а он еще и потерялся, потому что вся информация, которая классу или там догрузили за оставшуюся часть урока, а она у него выпала. И получалось, если бы мы ему давали вот эту информационную какую-то нагрузку по 5-10 минут, он бы, может быть, еще как-то и держал. Но тогда бы у него разрыва в цепи не было. А так 3-4 дня он походил и вообще потерялся, потому что все что-то делают. Все как-то себя проявляют, а он закрылся, забился, ну и все, и что он будет делать? Мы к нему, а он будет плакать, мы к нему, а он будет, он не может, он как он, мы взрослые, а он маленький, мы взрослые, а он ребенок, мы активные, а он слабенький, мы мощные, а он вот то, что есть. И естественно, что мы будем видеть вот такую картину, что... Вот представьте себе маленький ребенок, мы с ним идем гулять. У него шажочки маленькие, он еще не совсем устойчивый. Он может пройти 20 метров, он может 100 метров пройти, но своими маленькими шагами. А нам надо быстрее. Что мы делаем? Мы его хватаем, берем на руки начинаем тащить. Либо за руку тащим, давай, давай, давай, либо тащим его на руках и мы крадем у него время из развития, и мы не даем ему вот проделать этот путь антогенетического развития, ну и все, поэтому мы начинаем его подгонять. Поэтому это будет во всем проявляться. Если вы затихнете и будете за ним наблюдать, вы тогда начнете видеть, что он может а что нет? А что ему не по силам? Ему не по силам ваше желание увидеть от него каких-то ответных реакций. Все для него это слишком энергозатратно. Вот я вам привожу простой пример. Человек находится не в самой там глубокой коме шестого уровня, а во 2 и Он в амиречном таком состоянии. И мы говорим, давай, вставай! а он, для него этот звук уже будет запредельный, он его не воспринимает. Но если вы начнете очень тихо, очень медленно, то он будет проявлять, будучи вот в таком полукоматозном состоянии, он будет, этот сигнал, импульс в него будет входить и вызывать какую-то ответную реакцию. Но я вам привожу пример то со стариками, то с комой. Моя цель только одна, чтобы вы поняли, что нет сил